Мечты из молодости моему дому посвящается. Не хочу видеть только вещи, воспоминания лживую игру, И в крики старой спеси Забыть наивную мечту. Я понимаю это возраст, И время мне не удержать, но годы, словно хворост, Быстрее начинает прогорать. Возвращаясь на былое, предметы вижу, а не суть. Ведь. Пускай я большого, лишь стоит мне глаза сомкнуть. Не уходите, оставляя темноту, хоть свет свечи разгонит мрак. А возвращаться то не в пустоту, если вспоминать не просто так.